Уважаемые читатели и коллеги, добрый день! Мы оперируем сегодня пациента с многочисленными операциями на левой почке. Ему была сделана пластика мочеточниково-ханочного сегмента. Вот, так сказать, неоднократные вмешательства были лапаротомного характера. и Имеется спаечный процесс брюшной полости. Цель нашего оперативного вмешательства выполнить лапароскопию, рассечь спайки, ввести противоспаечный спаечной гель. Сейчас мы с вами делаем обзорную лапароскопию, вошли в подреберье. Правом вдали от спаек и видим, что как раз к области послеоперационного трубца репаян спальник, сальник. Здесь мы видим репаян как раз в передней брюшной стенке желудок и там, скорее всего, что будет припаяна ободочная кишка с левой стороны. Мы сейчас все это будем растекать и восстанавливать анатомию в этой зоне. Я начал работу аппаратом Legasho. Вот это хорошая швейцарская машина, позволяющая Заваривать все мелкие сосуды в глубине тканей И одновременно рассекать, видите, нож между браншами выходит Причем особенность этого агрегата состоит в том, что он не просто высушивает, выпаривает ткань А ток через специальный компьютер входит в биорезонансное взаимодействие с коллагеном сосудистой стенки С образованием собственной пломбы, такой коллагеновой Поэтому выдерживает большую нагрузку и видите, то есть абсолютное отсутствие кровотечения в данной ситуации. Плюс нет никаких изменений ткани, то есть она выглядит после рассечения живой. Вот там, где есть большое количество сосудов, вот в качестве, здесь в данной ситуации, сальник, да, то есть мы используем для аргезию лизиса как раз термо-методы. Если мы будем работать на желудке, на кишечнике, то холодные методы диссекции. То есть мы будем использовать только звуковые ножницы. Видите, какие крупные сосуды. Сальник припаян на большой плоскости. Вот, и мы сейчас аккуратно его отделяем. Конечно, это может являться причиной довольно интенсивной боли в этом месте. Пациент показывал прямо локализованно именно в месте операции возникновения боли. Поэтому сейчас рассечем, и я надеюсь, что все у него будет в порядке. Продолжаем десекцию в этой зоне. Видите, насколько сальник припаялся на большой поверхности. Вон, видите, здесь поэтому потихонечку его выделяем. И, конечно, здесь аппарат Легашо очень хорошо помогает в этой ситуации справляться вот именно с таким кровотечением, которое может возникать из приличных сосудов, из сальника. Идем вдоль брюшины где получается отсепаровать таким тупым методом, отсепарованным тупым методом, где мы видим, что есть плотная фиксация в этом месте. Отсекаем уже с помощью ригашу. Теперь, где у нас есть бессосудистые зоны, я взял ножницы. Вот так аккуратненько, аккуратненько тоже подсекаем с паечки Особенно это важно, где полоинформные структуры. Мы там сейчас увидели, что есть и ободочная кишка сюда вовлечена. Это лимфоузел в увеличен. Дайте мне еще и Постепенно меняя инструменты, мы двигаемся вперед. Добрались мы до желудка. Видите, припаяна большая кривизна, передняя стенка сюда. Поэтому у него и возникали боли, возникала боль после еды. Сейчас мы его освободим, вернем в нормальную анатомию, и все, все будет у человека хорошо. Сейчас я санник весь отсек, и смотрите на каком большом протяжении, обширном, припаяна стенка желудка, передней брюшной стенки. Понятно, что это выраженный болевой синдром испытывает этого человека при этом. Поэтому вот сейчас будем это задняя стенка желудка, там передняя стеночка желудка. Сейчас будем отсекать и все превращать в норму. Мы заканчиваем выделение желудка. Видите? Уже тут поставили спаечки плоскостные, а то прям было вбито в брюшную стенку. Смотрите, как удалось нам все отделить, чтобы поверхность обширная была прибавлена. Вот таким вот способом аккуратненько-аккуратненько мы аккуратненько завершаем это наше выделение. Смотрите, мы выделили всю вот эту зону, освободили ему весь желудок. Можно показать, насколько обширно припаяно было все в передней брюшной стенке. Стальник, пешка, стенка желудка. Все разделили, все теперь стало свободно. То, что спаечки все мы ему рассекли. Вот нас желудок, свободный. Это правая доля печени, это левая доля печени, мы ее освободили. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас против противоспаечный гель. И на этом операцию закончим. Значит, я э, сейчас смотрю зону, где у него было сделано оперативное вмешательство до нас. На почке, да, так сказать, открыли возможностью просмотра забрешенного пространства. Это едином, точная кишка. Мы промотали все кишки из никаких у него нет. Это ободочная кишка. Я сейчас поднимаю, а, так сказать, вверх. Вот мы видим мочеточник, на котором у него была сделана операция. Здесь подвижно все. Это гонадная вена которая идет вниз, вот здесь мы видим нижнюю вену и почечную вену, левую, которая собирает кровь из почки. Никакого фиброза здесь выраженного нет, видите, подвижная клетчатка над капсулой герота, вот мы видим край нижней поджелудочной железы, поэтому более-менее все свободно, какой-то жути нет. Скорее всего, что все-таки болевой синдром был обусловлен тем спаечным процессом, который мы ликвидировали. Операцию мы заканчиваем, сейчас нам дадут противоспаечный гель, мы ведем. я покажу, как я это делаю, можно обратно выдавать. Теперь обильно сейчас все закрываем противоспаечным гелем, как правило, для этого нужно 100-150 мл геля, Таким образом все замажем. Ну все, мы на этом оперативное вмешательство закончили. До новых встреч, искренне Ваш профессор Пучков.